Приветствую вас, уважаемые друзья! Позвольте представиться, меня зовут Александра Лепина, и я здесь для того, чтобы оставить отзыв для Сергея бердачука Дело в том, что с Сергеем мы уже работаем некоторое время в коучинге, и у меня уже есть что сказать. Я психотерапевт и коуч, и в один прекрасный момент захотела свою практику перевести в интернет. Первое, что я начала делать, это изучать информацию, которая есть, а, как вы, вы, наверное, знаете, ее достаточное количество в интернете. Ну и пришла к тому, что из этого количества информации надо было что-то выбирать для того, чтобы делать что-то конкретное. Поскольку это было для меня сложно, наверное, судьба специально послала мне такого человека, как Сергей. Потому что до сих пор я считаю, что лучший способ действительно развиться в интернете — это попросить помощи человека, который это уже умеет. Сергей именно такой человек, потому что у него есть и своя коучинговая практика, и плюс он еще тех, технический специалист. Что было дальше? Мы с Сергеем приступили к работе. И несмотря на то, что Сергей продвигает как в какой-то профессиональной сфере, я имею в виду, как человека продвигает... В том смысле, чтобы он получил какие-то навыки развития в интернете. И также он подсказывает, как делать это технически. Но для меня здесь была самая важная, даже не техническая часть, а какой-то пересмотр своих установок. Человек, э, Сергей был первым человеком, который рассказал мне о том, что такое целевая аудитория, как на нее надо настраиваться, на какие вопросы я могу ответить ей какие продукты и каким образом нужно готовить и в общем-то первое он был первым человеком который встретился с моим сопротивлением потому что в первую очередь мне казалось что я могу работать с, людьми, с любыми людьми и это все не так уж и важно но и это потребовало времени потому что такие убеждения какие-то они требуют того чтобы человек это прожил осознал и понял После этого мы приступили к созданию каких-то продуктов определенных для моих клиентов. И что есть в результате? В результате у меня есть сайт. Сайт организован грамотно. Теперь я постоянно размещаю на нем статьи, я знаю, как это делать, чтобы он фактически продвигался в каком-то смысле сам. Я знаю, как их использовать в соцсетях. Я понимаю, какова моя целевая аудитория, я понимаю, чем я могу быть ей полезна. И, кроме всего прочего, что я хочу еще отметить. Конечно, у каждого человека есть свой коуч или психотерапевт, то есть тот, кто ему помогает. Кроме того, что Сергей очень грамотный специалист. Для меня он еще просто очень хороший душевный человек, который может поддержать, когда сложно, трудно, потому что действительно, когда ты ни в какой момент не продвигался в интернете, это для тебя новое, это очень важно. Я думаю, все люди, которые с ним работали, отметят тоже этот момент. Но тут же не хочу, чтобы вы как-то обольщались, потому что есть коучинг. Коуч, конечно, он дает многое, он много поддерживает и направляет, но никто не сможет сделать работу за вас. Поэтому если вы готовы и настроены работать, узнавать, двигаться, то Сергей наилучшим образом сможет вам в этом помочь. И я всячески его рекомендую. И еще раз пользуюсь случаем, благодарю Сергея за то, что он достаточно долгое время меня поддерживал и направлял. И благодаря ему я начала как-то ориентироваться в интернете, какие направления есть, и постепенно наложить свою практику. Благодарю еще раз вас, Сергей, и желаю всем тем, кто к вам придет, успеха и продвижения в интернете. Всего доброго, до свидания.